Всем привет! С вами Юрий Худаченко и канал «Бизнес онлайн». Решил поделиться полезным видео по работе в Facebook и как ее упростить. Я, как и многие другие, заводят страницы, начинают добавлять здесь друзья, все, кто стучится, то сам добавляется. Но как только стоят вопрос развития своего бизнеса, то очень важно почистить и оставить в друзья ту целевую аудиторию, у которой будет полезен тот или иной контент которым вы делитесь с той темой, которой вы работаете и развиваете. Итак, приступим. Что для этого необходимо? Для начала аккаунт Facebook, собственно, вы видите открыт. Ну и определенные скрипты. Да, все нужные ссылки будут прикреплены в комментариях под этим видео. Поехали. Вот у меня подготовлены скрипты, я просто буду копировать и вставлять. Отправленный запрос вот. и пролистываем в самый низ Так все вниз пролистали. А дальше нажимаем правой кнопкой мышки. Нажимаем посмотреть. Вылазит вот такая консоль панель. Нажимаем на слово консоль. Открываем второй скрипт. И вот здесь вставляем. И нажимаем кнопку Enter. так вот, да, небольшая техническая, ну вот мы видим, что все запросы отменены, а вы просите, скорее всего, наверное, сталкивались с приложениями, также Google, который предлагает расширение, устанавливаешь, он автоматически тебя удаляет, я соглашусь, я сам с такими пользовался, но они, как правило, устаревают и скрипты меняются. Этот метод, он работает, пожалуйста, используйте. Он вам поможет на своей странице продвигать свой бизнес, сэкономить кучу времени. Вот. Кому понравилось видео, ставим лайки, подписываемся на канал. Да, оставляйте комментарии под этим видео. Какую бы вы следующую тему хотели разобрать, и которая помогла бы вам продвигать ваш бизнес через интернет. Всего доброго и до скорых встреч.